Представляю вашему вниманию проект CryptoHands. Я зашел на сайт уже по реферальной ссылке. Вот здесь она. И, соответственно, система определила мне сразу моего планирована. Давайте перейдем на узкую версию сайта. Итак, постараюсь кратко вам рассказать, что это за проект. CryptoHands как они себя называют, это первая и открытая MLM-платформа на смарт-контракте Ethereum. Система работает следующим образом. Для того, чтобы принять участие в этой системе, вам необходимо заплатить 0.05 эфира. После того, как вы заплатили эти средства в систему, вы сможете привлечь еще трех участников, каждый из которых вам заплатит также по 0,05 эфира. Но это еще не все. В системе есть так называемые уровни. То есть после того, как вы привлекли по своей реферальной ссылке трех рефералов, каждый из которых вам заплатил 0,05 эфира, вы, соответственно, получили прибыль 0,15 эфира. Если вы не хотите на этом останавливаться, вы можете приобрести второй уровень, который стоит уже 0,15 эфира. И вы сможете продать этот второй уровень 9 рефералов по 0,15 эфира. И соответственно ваша прибыль будет уже 1,35 эфира. И так далее. В системе всего 8 уровней. Стоимость каждого выше. Но соответственно вы сможете продавать эти уровни всем тем, Людям, которые пришли к вам по реферальной ссылке. Здесь на сайте много разной информации, преимущества системы, статистика. Вы посмотрите, сами ознакомьтесь, ссылка будет в описании. Чем понравилась мне система CryptoHands? Тем, что она, эта MLM работает на смарт-контракте. То есть вы, когда принимаете в ней участие, вы отправляете средства на смарт-контракт. Смарт-контракт эти средства сразу же переправляет а, другим участникам системы. То есть если я сейчас зарегистрироваюсь по этой реферальной ссылке, вот, как, по которой я изначально заходил, то мои 005 эфира уйдут вот этому вот моему аплайнеру. Ну что ж, давайте попробуем это сделать. Сразу же хочу сказать, что я рекомендую пользоваться MetaMask. А MetaMask это позволяет делать очень удобно. Так, давайте зарегистрируемся. Нажимаем регистрация. Вот Меня автоматически перекинуло на эту страницу. Поскольку я пришел по реферальной ссылке, мне дали реферала. Вот он. Ну, это тот же адрес, который был указан и на главной странице. То есть здесь мы видим три поля. Адрес смарт-контракта, сумму ETH 05 и адрес моего планера. Если я пользуюсь MetaMask, мне достаточно нажать вот эту кнопку «Купить через MetaMask». Если у вас вдруг по какой-то причине нет MetaMask, вы можете попробовать заплатить через MyServe Здесь есть инструкция на сайте, вот, как это работает. Так, это инструкция, как работает система. Вот, факу, вот, здесь есть инструкция, как это сделать через MetaMask. Самое простое. Либо, если у вас нет MetaMask, и вы не хотите его устанавливать, вы можете сделать это через Maya Zervalit. А здесь подробно все написано. Почитайте, посмотрите. Но я буду пользоваться MetaMask. Итак, еще раз перехожу на регистрацию. И нажимаю клавишу «Купить через MetaMask». Самое главное, не пытайтесь отправить напрямую через MetaMask. Потому что вы там не сможете ввести вот этот адрес. И система просто не примет ваш платеж. Вам нужно нажать на кнопку «Купить через MetaMask». Как сейчас я это сделаю. Так, Здесь вводим пароль для входа. Нажимаем connect для связи MetaMask с сайтом CryptoHands. И вот наш платеж сформирован. То есть мы здесь видим 0.05 эфира. Не пытайтесь отправить больше или меньше. Система не примет ваш платеж. Здесь все уже забито. Если мы нажмем на поле дата, мы увидим адрес моего планера. Вот он. Одинаковый. Вот. Здесь вы можете изменить настройки транзакций. Но я думаю, что вам это не нужно, как и мне. Мы просто нажимаем подтвердить. И если мы нажмем сюда, мы увидим нашу транзакцию. Нужно подождать какое-то время, пока она пройдет. Как правило, это занимает не больше минуты. Так, страничку. С -с -с -с. Так, что мы здесь видим? Транзакция завершилась. А вот это мой адрес. Это адрес смарт-контракта. И мои 0.05 эфира, которые я заплатил, ушли от смарт-контракта как раз моему оплайнеру. Здесь в поле дата мы видим опять тот же адрес оплайнера. Metamask мне подставил газ-лимит 1 миллион автоматически, но потребовалось всего лишь 20, 227 тысяч что хватило для успешной транзакции. Перейдем на страничку с контрактом. Вот моя транзакция 1 минута назад. Так, теперь вернемся на сайт. И вот меня уже автоматически перекинуло в панель управления. Что мы тут можем наблюдать? Мой текущий уровень 1. И он будет активен 364 дня, ну, по сути, целый год. А после того, как пройдет год, мой первый уровень можно будет продлить. Его можно продлить и сейчас, но пока в этом нет смысла. Скорее, сейчас есть смысл купить уровень 2, который стоит 0.15 эфира. Сейчас я буду искать рефералов. Надеюсь, что вы будете переходить по моей реферальной ссылке. Вот она. Мой ID 57. В системе уже 57 человек, включая меня. Проект интересен перспективен. В дальнейшем я буду покупать уровень 2. Я так понимаю, мне нужно, наверное, сюда нажать. Попробуем, посмотрим, что будет. Да. Мне достаточно, значит... У меня сейчас не хватает средств, но на кошельке, но для того, чтобы его купить, нужно быть иметь на кошельке 0.15 эфира, плюс не, обязательно помните, необходимо иметь немножко газа. То есть, если вы отправляете 0.05 эфира, желательно, чтобы у вас на кошельке было 0.06 эфира, к примеру. Вот. А если вы отправляете 0.15 эфира, желательно, чтобы у вас было 0.16 эфира. Сейчас у меня нет, но потом я пополню кошелек после того, как приведу трех рефералов вот по этой реферальной ссылке здесь также есть раздел реферальной ссылки зайдем посмотрим угу, вот уже есть баннеры ага вот в баннеры вставлю код вот уже моей ссылки везде Upline. Вот так уже тут написано, кто является моим оплайном первого уровня, второго, третьего, четвертого. То есть, если я буду покупать второй уровень, деньги уйдут вот этому человеку. Если буду я покупать третий уровень, деньги уйдут вот сюда. Четвертого вот сюда, соответственно. мой доход ноль эфира, потому что пока у меня еще нет ни одного эфира. В общем, я заканчиваю трансляцию. Тогда еще хотел вам сказать, поскольку Metamask удобно пользоваться, есть сайт metamask.io. Metamask – это плагин для браузера. Есть для Firefox, для Chrome, Opera. Вот так вот. Вот, кстати, моя транзакция подтверждена. Так, Значит, пользуйтесь моей реферальной ссылкой, вставлю ее в описании. Всем удачи, зарабатывайте. Вот я снял видео как раз специально для того, чтобы найти рефералов. Вот вы можете найти рефералов также, снимая видео. Также вы можете рекламировать свою реферальную ссылку где-то в чатах, на форумах, в социальных сетях. В системе значит 56 участников 56 участников купил уже первый уровень 5 участников уже купила второй уровень один участник купил третий уровень интересно спасибо за внимание видео заканчиваю не буду затягивать всем хорошего заработка